Всем здорово, с вами Гидро 4, и сегодня у нас реакция на Слидана. Перо под ребро. Даже не знаю, что это будет. Давайте смотреть. Сли Слидан у нас непредсказуемый. Начинается с одного ловкого мозга, покрывающего полотно. Он словно тянется в бесконечность и впитывает в себя небольшую частицу истории жизни Творца. Его главным инструментом является кисть. Именно что ж что такое нарисует с Впитывает в себя яркие краски Они смешиваются друг с другом в едином порыве Образуя бесконечную палитру разных цветов и оттенков Но так как на дворе 2 k Я скажу вам, что в рот драл вот эту шерсть на палочке Абсолютно нефатичный инструмент, которому давно уже пора на помойку Потому что в мое время техники покататься, это да Формы и извращения я вот недавно скачал кучу навороченных кистей и осознал, насколько это потрясающее явление. Mm -hmm. Думаю, все знают о том, что компьютеры умеют распознавать силу нажима на мышку и отображать это в толщине линий, но Если будет рисовать этого, на, на компьютере. Можно найти на вороты на любой вкус. Смешивание и размытие красок, симуляция движения волосков пензлка и даже концептуальные элементы. Вот, к примеру, прекрасные растения и листочки. Видите, они даже разного цвета. Чего можно добиться с любой кистью, нажав F5? Здесь есть такая настройка динамики цвета. Можно эти ползунки выкрутить и тогда вот эта херня. Это фотошоп, происходит. я так понимаю, цвета, есть еще и динамика формы, где задается верчение и размер. А чуть ниже регулируется количество элементов и их распределение. Линия. Вероятно, эксперты мне скажут, что пользоваться вот этими гадостями неправильно, ведь истинный творец должен самостоятельно обрисовывать и придавать цвет каждому элементу отдельно. Но, ребят, реально, нахуй оно мне надо? На случай, если вы не расслышали, я подготовил текстовый вариант этой фразы. Тем более, я никакой не художник, да, а аферист и манипулятор, вариант. поэтому давайте перейдем непосредственно к манипуляции реальностью. Сперва возьмем очень простую композицию. Вот у меня яйцо лежит на... Блин, оно вылупляться начало, походу. Но... Василий, потерпи немного, еще мне до доснять осталось 2 минуты. Но... Сделал стоп-кадр, и он как раз прекрасно подойдет для работы. Сначала, конечно, нужна маска. Я рекомендую Pen Tool и именно векторную маску, потому что с ней можно делать всякие прикольные штуки. Например, взять кисть с травой, выбрать вектор, и в меню правой кнопки мыши нажать на строк Path. Получится, ух, какая смешная штука. Но вы не подумайте, мы это удалим. Я же не совсем чтобы показывать вам, как делать волосатое яйцо. Для того, чтобы продвинуться дальше, нужно скачать из интернета текстуру кожи. В картинках выдает много подходящих результатов, но я свой глаз положил на вот этот. Чтоб текстура хорошо легла, следует зайти в камеру RAW фильтр и выровнять ее по свету, просто подергав урок После этого Wi-Fi, активировать просмотр нижних слоев и деформировать кожу по форме яйцо. Вот Совмещать ее можно, используя разные параметры наложения, но я предпочитаю сперва запилить бесцветной люминосити, выставив настройки наложения вот таким образом. Благодаря этим ползункам можно освещение с самого яйца как бы перенести на нашу текстуру. Час, в итоге он так и нарисует яйцо, color. Его можно без лишних усилий перекрашивать во что только душе угодно. Я специально сделал хм. ее по цвету, слегка не похожей на кожу, а то мало ли кто-то еще скажет, что я как Какую-то неприличную похабщину показывать. Это арт-объект, быдло необразованное. Стыдно вам должно быть за такие ассоциации. К сожалению, иногда бывает так, что прорехи в маске замечаешь слишком поздно и как раз таки в таких ситуациях по-хорошему нужно пользоваться векторной маской. Но я люблю тупо совмещать все слои в один и с помощью пальца замазывать позорные моменты. Потому что я, профессии, и знаю, как решать проблемы But в таких no. ситуациях. Затемняющим инструментом провожу заключительные световые работы и теперь самое главное. В наборе у меня есть вот такая папка с кистями различных мехов и волосков. Но если взять начать рисовать травой, она ложится как-то неестественно. Это исправляется да. довольно просто, в регулировке угла выставляем опцию One Direction. И теперь, если вести кисть по часовой стрелке, то оно как раз таки будет огибать нужную нам форму. Если такой кистью по спирали заполнить яйцо, то получится весьма неплохо, но все еще недостаточно, чтобы в это поверить. Менее да. плотная зарисовка также не приносит ожидаемых результатов. Здесь нам сможет помочь только текстура волос в стиле афро. Она почти что идеально сочетается с исходным фото. Запилив маску, сперва нужно ее полностью закрасить черным, чтобы ничего не было видно. Далее, рисуя белым цветом на самой маске, можно экспериментировать с разными мохнатыми кистями, пока не найдется самая подходящая, похожая на щетину. После нее я опять вернулся к мелкой траве. И в итоге мои старания выглядели как-то так. Ну, да. думаю, с реалистичностью спорить бесполезно. Даже если поднять экспозицию, то найти отличие от реальности очень трудно. Конечно, можно было бы попытаться дополнить, а ты сверялся, например, вопрос? интегрировав лицо какого-то Глэка. Но, как по мне, в данной композиции это было бы лишним, ведь она прекрасна сама по себе. Думаю, раз вот это яйцо смогло набрать 50 миллионов лайков в Инстаграме, да. то у моего просто не будет конкурентов. С помощью волосатых кистей любой объект покрывается мехом очень легко, даже улитка. Нажав ПКМ куда угодно, можно быстро задать нужный размер. А разные оттенки меха получаются, если периодически зажимать Alt и кликать по месту, цвет которого мы хотим приобрести. Таким образом, только лишь с помощью одной кисти можно получить волохатого слымака. Или волохатого батруху. Или даже волохатую руку. <смех> не переживайте, у вас тоже скоро такое появится. Но вообще интереснее всего ага. использовать фотошоп для воплощения того, что заниматься мы не можем сделать в жизни. Не очень ну, хорошими например, делами. Сфотографировали вы свои яйца. Ой, то есть кошачьи яйца. Ой, то есть просто кота, с которым вы хотите сделать милую картинку того, как он залез в кастрюльку с водой, чтобы помыть. А чтобы ему не было холодно, водичку, конечно, лучше подогреть. Однако, даже с теплой водой просто засунуть его в кастрюле у вас не получится он как царапнет вас за сраку и начнет гасать по всей хате в такой жизненной ситуации вам остается просто взять два отдельных фото и совместить в фотошопе кота я снова возьму из интернета а то не хочу опять за ними по улице гоняться предполагается что животина будет в кастрюле с водой поэтому чтобы найти мокрую киску Жестоките. нужно выпить тег wet pussy и перейти в картинки. Их здесь предостаточно, как вы видите. Я, пожалуй, возьму вот эту. Вновь стоит начать с векторной маски. По ее готовности можно приступать к такой же процедуре прорисовывания меха. А, нет, нельзя. Видите, какой казус. Из-за отсутствия шорстки на оригинальной картинке, оно прорисовывает сторонние элементы. Вообще, да. по-правильному нужно было сделать отступ внутрь на несколько пикселей, но я данную проблему решаю по-другому. Значит, открываю фильтр Liquify и тупо растягиваю мех с головы до вы подумаете, что за идиот фотографию длинно. испоганить решил. Но это имеет смысл. Вы посмотрите, как теперь шерстка естественно ложится. Да вы такое даже на настоящем коте не увидите. Конечно, можно было бы это и не везде делать, потому что это фото мокрого кота и много где шерсть вообще не выглядывает. Но мне это чисто да. по приколу, если честно. Я даже всю голову вместе с ушами не постеснялся пушистыми сделать. Итоговое размазывание выглядит так. А шерстяной результат вот так. Вы только вдумайтесь, какой отпад. Оно выглядит почти безупречно. Конечно, можно потратить еще больше времени на восстановление усов. Но это требует слишком уж долгой и точечной работы. Так что обойдусь без этой мастурбации. Теперь исправляем свет. Для этого достаточно создать курву и с зажатым альтом нажать на авто. Здесь есть вариант выбора светлых и темных тонов. Для теней нужно самое темное, для хайлайтов самое светлое место. А среднее, я хуй пойми, если честно, нужно угадывать. В любом случае, на выходе картинка уже более-менее приемлемая. Я вот еще решил взять и красненького добавить. но ну, знаете, когда креветки в ванную принимают, они тоже слегка краснеют, бывает. Можно еще теней да, подрисовать уж... и для бомбического Хорошо, эффекта, не ванна принимает в вот выкрутить на максимум. Я так всегда делаю, потому что на правила цветокоррекции кладу трехметровый болт. Но это еще не все, ведь среди прочих кистей у меня есть такая категория, как вейп. И в ней из всего ассортимента Дым. я выбрал две наиболее подходящие. С этим, конечно, уже не стоит перебарщивать, но если мозги в голове еще не совсем отсохли, то вы будете делать это на отдельных слоях, чтобы иметь возможность регулировать прозрачность. Вот так вот можно сделать приятный сюрприз Своим домашним любимцам Потому что они единственные Кто бескорыстно отдают нам свое тепло И ласку Ой, кстати, совсем забыл Если вы вдруг не заметили, у меня здесь в сковородке Тушится, опа Реклама но пока эти пельмени не сварились, можно продолжить видео. Вы не представляете, какие еще кисти спрятаны у меня в рукавах. Чего только стоят сперматозоиды или лучи света, которые выглядят довольно-таки потрясно. Почему у него одна Есть даже непрерывная светящаяся линия. Для нее, если вы не против, мы возьмем бабушку. Все-таки старших людей уважать надо. Вообще, эти свистопердящие световые элементы были очень популярны лет 10 назад во времена тектоника. Как раз когда вот эта Антонина Петровна была еще молодая и стилизовать их можно как угодно но я предпочитаю элегантно вводить контуры предметов Вообще не знал, что такое возможно, но короче, есть кисть, которая постепенно делает трещины в уже нарисованном материале, если непрерывно ходить по одному и тому же месту. Звучит непонятно, но в общем это идеальный вариант для того, чтобы сделать из кого угодно черепаху. Ну тупо тортилу, я бы сказал. Чтобы пройти дальше, необходимо сделать из супа с котом рисунок. Для этого заходим в коллеги да? и подгоняем ползунки в одном из эффектов. Смазывание пальцем, иначе именуемое в профессии в кругах, как как и фистинг, являются чуть ли не важнейшим элементом в постобработке фотографий. И кисти для этого инструмента могут показывать потрясающие преображения. Располагая функция делать красивые края и переходы, они просто созданы для того, чтобы скрывать любые, самые ужасные файлы вашей обработки. Неважно, насколько убого вы вырезали и скомпонировали объекты, смазывание сможет скрыть все недочеты. Даже если вам да захочется взять конечно. и навалить огромную кучу сверху на слой с вашей фотографией, вы, воспользовавшись, например, вот этой кистью, сможете сделать подобную магию и на полном серьезе утверждать, что это оригинальный авторский стиль и задумка. Я уверяю, найдется такой придурок, который поверит в это. Но большинство смазывающих кистей, конечно, заточены под то, чтобы оставлять красивые края и исправлять всяческие огрызки. Смотрите, как красиво получается. Ну и напоследок, самая красочная шпак. На самом деле, это категория для абстрактных художеств, я так понял, но насколько вы знаете, изобразительное искусство, я в принципе в рот долбил. Да. Поэтому понимаешь, небо, грубо и, и трава пятилетнего ребенка мне здесь не удалось. Но зато личинус точно вряд ли сможет из вот этого презентабельного фрукта сделать собственную кисть. Выделение такой забавной Сшибись, формы конечно, можно картошка. доверить фотошопу, он такой любит. Дальше необходимо сделать негатив, слегка подкрутить уровни и во вкладке edit есть функция, которая сохранит картошку в качестве новой кисти. Опа, ну это перемога. Однообразие лечится активацией и верчением ползунков в настройках. Так что сделать изображение из собственной заготовки не так уж и сложно. Я вам вообще советую поставить это на рабочий сценарий. Странные получились пальмы, Все, конечно. Видеокисти, я понабирал из паков в интернете на свой официально официально приобретенный фотошоп вот у меня есть чек из магазина если ноль, вы не ноль. верите. я конечно не буду начни вдруг вы не такие же честные как я и пользуетесь пиратками возможно вам кто-то и скинет их в каком-то даркнете или телеграме исключительно в ознакомительных целях вместе с фотками с отдыха на море но это уже как повезет до скорых встреч Ну, как вам уроки рисования от Слидена? Мне показались какими-то немного, конечно, познавательными, но, блин, слишком по у него уже получается, вот чего. Ладно, если вам понравилось, смотрите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, не будьте подписываться на видео, лайки, подписывайтесь на Слидена, и до следующего видео.